Ты наверно туда в бокс ставь. Да? Друзья, привет. Может без значков? Ну едет вся ну, огромная Россия. Стало. Можем за финале Все, закончили силы. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов. Илья Шамжин, друзья. Не забудьте подписаться. Вся грядочка здесь. Мы э, с вами сегодня поговорим о текущей ситуации на рынке Сочи. Пока мы едем в аэропорт. Время у нас пол девятого утра. Отличная погода. Конец марта, друзья мои, порядка 15-16 градусов. Выше нуля, даже, наверное, на солнце чуть-чуть побольше Как это выше нуля? Ниже нуля У нас холод, метель Да, да, да, да, да, да Друзья, однозначно весной 23 года Рынок значительно оживился Как мы это видим? В первую очередь мы видим по текущим заявкам По текущим сделкам Обратная связь от наших партнеров Коллег, застройщиков И так далее, и тому подобное Иван Почему рынок, на тво... вот твое мнение, почему рынок оживился? Ну, могу сказать, что сейчас, да, все к нам приезжают со всей точки, со всех точек, со всех точек России, ну, вот тут сейчас мы ТПСников пропустим, и у нас впереди сезон, да, люди хотят переезжать и проживать все-таки в теплых краях, а это только город Сочи, аналогов городу Сочи нет, а, недвижимость у нас возводится достраивается сдается и каждый из вас хочет там где есть море пальмы чисто не бывает зимы минусовых температур да где ровные дороги где постоянно зелень травка а, блин, ну, здесь ну давайте да, да, давайте от себя скажу, друзья мои, мы У -у -у. ранее снимали ролик, по-моему это был ноябрь, могу ошибаться, в общем, мы выпустили следующий ролик. Я там рассказывал, что в 2023 году, примерно в март будет скачок по недвижке. Плюс-минус такой же, как и весной 2021 года. Весной 2020 года, во время пандемии, рынок резко поднялся, да, на этом скачке. И, кстати, тогда большое количество сделок дистанционных было. Весной 2021 года, мораторий, да, когда у нас по краснодарскому краю то есть ну, по побережью объявили мораторий а у нас тоже был резкий скач... скачок а весной 22 -го года когда началась спецоперация у нас тоже был резкий скачок поднялась ипотечная ставка точнее как она поднялась а у кого заявки были ранее одобрены, они остались прежними но кто снова заводил заявку у них уже было сколько там порядка 20 процентов годовых кстати немало а и я говорил что весной 23 -го года будет плюс-минус такая же история что что мы сейчас видим? Мы сейчас видим то, что рынок реально оживился. Достаточно... Большой спрос на все позиции неважно там, там, кто-то там в низком бюджете Жилые помещения смотрит, кто-то там маленькие Квартирки, кто-то апартаменты, кто-то дома И на каждый, так скажем Продукт находится свой покупатель Нам это о чем говорит То, что цены, да Застройщики и собственники адекватно понимают Спрос на рынке и потихонечку Потихонечку вверх поднимают Да, но давайте так посмотрим, что на рынке Недвижимость опять начинает расти вверх. Она растет, да а Такие комплексы, например, как «Фрегат», э, «Кислород», «Аллеа Парк». Так, э, да, перебью под... кислород на минуточку. Три раза в месяц поднимает цены на свои квартиры. Казалось бы, да, кислород, огромный комплекс, там высокая конкуренция, там квартир 6, 6 тысяч штук, да. И, наверное, даже чуть побольше. Но, тем не менее, застройщик поднимает стоимость, поднимает. И, естественно, инвесторские перепродажи, да, их много, но они также подтягивают потихонечку до застройщика. И то, что касается кислорода, ранее говорил, и еще расскажу. А, как, когда наступает время собственника, инвестора, когда застройщик выходит из -за этого литера, да, то есть, когда он уже сдал объект, а, ввел в эксплуатацию там корпус литера, неважно. Все, он оттуда вышел, вот здесь начинается время инвестора. Если вы инвестор и вы хотите Заработать на росте цены за метр квадратный Друзья, вам нужно выходить до предсдачи Не ждать сдачи Не ждать, когда застройщик выйдет с комплекса Потому что у вас начинается потом большой демпинг цены И большая конкуренция появляется Заработали Миллион, два, три, выходите Не нужно жадничать, и ждать, когда вы заработаете x 3 На сегодняшний день Есть такой комплекс Marina Garden До пятого этажа уже все распродано Ценник они стартовали, грубо говоря, там от 10 миллионов рублей Сейчас меньше 14, ничего не найдете. Сколько 100 броней было, по-моему, а, старт 100 броней, да, а времени прошло всего лишь две недели, но мы понимаем ликвидность и локацию этого комплекса и наполняемость. Аналогов в городе Сочи нет вообще. Если вы хотите рассмотреть что-то для жизни, для инвестиций, для пассивного дохода, но у нас вариантов больше 30 тысяч разных вариантов, и на рынке есть что выбрать. И посмотри к нам... Ну, а какой... когда, когда серьезно начинаешь заниматься подбором, поиском, понимаешь то, что от этих 30 тысяч вариантов остается с десяток с десяточек да то еще и с пятерочку и знаете что я заметил ну, сейчас опять же информация для новеньких покупателей для тех кто еще не был в городе точнее был но не интересовался недвижимостью когда вы только начинаете искать подбирать ну понятно что там вы там цена Авито, там какие-то заявки смотрите карту открываете вот эти точечки где там везде эти квартиры продаются там или комплексы и на первый взгляд на первый взгляд Вариантов более чем достаточно, то есть их действительно много, но когда человек в реальности оказывается в городе, он начинает подбирать для себя, неважно для чего, там, для жизни, для отдыха или там, для инвестиций, для... вообще неважно. Он начинает подбирать объект и понимает то, что вариантов не так уж и много, как и хотелось бы. А, опять же, вот то, что мы смотрим, да, то, что он нормальный, ликвидный, классные классный объект, который все знают, которые максимально, там ликвидность просто зашкаливает. Ну, 5-5 семь объектов, да, вот мы недавно катались, покупателю показывали объекты, на обычной квартире, я говорит, говорю, слушай, то вот просто для себя, для жизни, сколько, ну семь объектов, все. Да, при этом, друзья, посмотрите, у нас самолеты постоянно полные, у нас ласточка постоянно полная, Кстати, у нас разруш... поздна... расширяется аэропорт, да. у нас будет больше количество самолетов летать. Самолетов, туристов. Ну, давай возьмем весь Краснодарский край. Все аэропорта закрыты, работает только сочинский, да? Аэропорт в Сочи. А ты представляешь, со всей России летят в Сочи. Со всей. Ну, да, здесь как э -э, самый нормальный, адекватный курортный город в России, да, он круглогодичный. Здесь жизнь не вымирает а, в межсезоне. Аэропорт работает. Э -э, железнодорожное направление да, работает, работает практически идеально, да, тут вообще никаких вопросов нет. Единственный открытый вопрос это серпантином, те, кто едет. Да, и самое, самое главное, друзья, вы не забывайте, что чтобы приехать кто-то, кто живет в прикубанском районе, да, так скажем, в Ростовской области, центр России, кому удобно добраться на машине своим ходом. Возводится дорога, да, строится от горячего ключа, и она будет выходить у нас в Дагомысе. Осталось буквально еще 100 километров, да, дорога делается. Обещает полностью сдачи к 2024 году. Какой поток поедет туристов на машинах даже с Краснодара, с Ростова? Только этот момент нужно учесть. А это город-курорт, куда можно приехать, люди приезжают только отдыхать. И у нас э, очень много гостиничного направления направление где люди приехали отдохнули поехали домой у нас город курорт и поэтому если хотите приобрести себе пассивный доход то есть что-то да, да еще э, скажу от себя то что я заметил уже на протяжении на протяжении трех лет э -э элементарно занимаешься своими делами. Ездишь там или ходишь, неважно чем занимаешься, и ты понимаешь, что, что в Сочи, ну в принципе в любом районе, в любом месте достаточно много людей. Просто вот ты смотришь по улице, их много. А в то же время, элементарно я приезжаю в Краснодар, понимаю, что там, допустим, там улицы полупустые, там домов много, людей мало. в Сочи наоборот, здесь город максимально движовый, люди и на отдых приезжают, и жить приезжают, и приезжают просто отдохнуть, потому что жить опять, перед да? Поэтому город пользуется огромным спросом и имеет смысл имеет смысл здесь рассматривать. Я ранее говорил, там есть деньги, берите это побо побольше, получше. нет денежек, ну, там, ну, возьмите еще нибудь поменьше, там, не знаю, там, под какую льготную, там, субсидированную ипотеку, почему бы нет? Пусть они хотя бы те же, там, 18-20 метров, да пусть они будут. Ну, да? Элементарно, вот, да, просто да, я тебе скажу, жилой комплекс кислород, да, понятно, там у нас многие имеют свое мнение насчет этого комплекса, но, друзья мои, Альфа-банк, то есть, первое, что можно сделать, купить квартиру без первого сноса, через Альфа-банк 3% ставка на 3 года, платеж 30-ка, ну, смех один. Ну, понятно, что за три, за три года, может быть, каких-то вы там огромных денег не заработаете, но это будет уже ваш объект, вы уже будете в рынке, и хотя бы, хотя бы какой-то миллиончик-полтора-два вы с этого объекта заработаете, если будет продавать. Но можно не продавать, можно еще дальше оставить. Поэтому аренда растет, спрос растет, предложений больше не становится. Да, да, при этом, друзья, вы должны для себя тоже, напомню вам еще раз один момент, подчеркнуть. Если у вас вообще денежные средства где-то заняты, нету их, можно рассмотреть за банков... Точно, <с> друзья. можно рассмотреть за банковские средства вообще зайти без первоначального взноса будет платеж насколько грубо говоря там 6 процентов правильно ставка будет ну можно смотри можно за 4 процента ставка 45 5 и семейная 66 процентов можно будет сделать ну в общем смотрите в любом случае, до 7% годовых а достаточно много вариантов, и застройщики хорошо идут на все условия, они адекватно понимают структуру рынка, да, и дают хорошие условия, но почему бы и нет. Кстати, вот Южный парк. Про Южный парк мы рассказывали достаточно часто. Хорошая стоимость за метр квадратный, да, можно под семейную ипотеку, нет возможности под семейную, возьми под субсидированную 4% на на 3 года. Да, друзья, вы, года. вы должны понимать, что э, вы должны э, правильно и грамотно аккумулировать свои средства да, и приобрести себе недвижимость именно для жизни. Э, приезжайте сюда, отдыхать. Или просто брать и зарабатывать По крайней мере, это та ниша в городе Сочи Где будет вам, детям, внукам, правнукам Всем она останется да на самое. город Сочи очень развивается да, да, еще знаете, что приятно Если есть какой-то мало немало объект да, В городе Сочи Вы что, начинаете почаще ездить когда начинаете почаще ездить, вы получаете больше положительных эмоций я сейчас говорю не про летний период, когда ну понятно, что грех не приехать про зимний период, даже сейчас вот у нас покупатели э, были, сколько, на неделе три назад, да, взяли два объекта и сюда, сюда обратно возвращаются Все. И так будет постоянно происходить Они будут приезжать, приезжать, приезжать Да, и при этом они приобрели а, один жилой комплекс да, Квартиру для себя И, и, и, для, и один нет. апарт для аренды, для сдачи, для пассивного дохода И тем самым на сегодняшний день Они приобрели готовый продукт Сейчас мы их встречаем в аэропорту Они прилетают и заселяются а, В своем комплексе абсолютно бесплатно Но при этом получают уже пассивный доход И наполняемость в межсезонье Даже сегодня у нас считается не сезон в городе Сочи 90% наполняемость, друзья Ну, выгодно, да, очень выгодно да. А, Кто едет в город Сочи? Ну, едет вся Финал огромная устала. Россия за <связываем> устала <связываем> <связываем> Все, закончили силы Друзья, а, кому интересен Рынок Сочи, звоните Кому не интересен, можете просто Позвонить, спросить, как дела И, а, он, понравится. Да, и он вам понравится Будьте с нами, впереди все самое интересное Сочи ЮДВ Пока. Пока, друзья